Урод, блядь. Да ч там надо то от меня? Да я никогда не пойду, вы чё, блять? Я... Угу. Угу. Угу. Угу. Да ничего я его я ничего не найду, что вы, чё, да ебаемся, не найдем, не, не найдем, что там больше Пять секунд постой. Да. А? да тебе помощь нужна, ты тут береза стоишь, бодаешь. Обычная нормальная помощь, медицинская. Вс, друзья, сейчас я вам непонятного человечка пока тут Будем в снимать. То ли спать, то ли что. На больного не похож. Вроде одет нормально, что из сумочки так просто гулять таких не отпускают. Да, видите, слюни бегут. Сейчас примут нахуй люди. Полицию вызвал. Скорее всего под энергетиком. Драйвом пахнет. Вот так вот и живем, блядь, в Омске. Друзья. Видео для полиции. Короче, подходить не буду я с ребенком. Сейчас подъедут его примут. Охуе! Самое главное, что он еще и на ногах стоит, бля Интересно, друзья Короче, до чего людей доводят всякую хуйня Не курите, не пейте Понял, сын? Понял? Понял <связывая> Угу <связывая> Да, ему, походу, уже в больницу надо, срочно. <ролевый> Извиняюсь, конечно, это матов. Ну что, бодрыный. <сёк> <Хуе>. помощь нужна. <сёк> Точно? Ты по чем? А, дружище. <сёк> Ты по <чем? сёк> Короче, друзья, вызвал полицию Уже прошло 15 минут, никого нет Почти центр Омска Никому а -а -а. дела нет Уже второй раз позвонил Его вштырило, короче, конкретно а -а -а. Так что вот сейчас сидим, ждем Посмотрим, что дальше будет он какая-то маршрутка Я думал, скорая едет Маленечко сместился он. Короче, вон где теперь. Вытанцовывает. Видите? Там как раз, где я стоял, снимал его. Сыночка, постой на ножку. Давай ручку сюда. Дай ручку. Видно? Вот. Регистрация для полиции. Ну что, друзья, прошло уже примерно 25 минут. Полиции нет. Люди ходят, только смотрят на него. Говорят, вроде будьте рад. Кто-то говорит, что пьяный, но пьяные себя так не ведут. Да, сыночка? Я... Точно? Ага. ага. ага. А? Ну вон он там же самый стоит, короче, наяривает свои танцы. Танцы с комарами. Ага. Привет, угу. ага. ну, да, по полицию. Можно? здрасте. Пошли, да, а, да, по да, постоим по по по да, там надо а я никогда не пойду, вы чё, блядь? я не пойду, вы Не Я ничего не употреблял, я ничего не пойду, я не пойду. не найдём, Не не ну, секунд, да? постой да, да. У вас время тогда? есть? Свободное. Ну нету не Ну то, тогда проходить, проходи проходить. Да, я, я не пойду, учил, я думаю, что поегушка. Какая у тебя фамилия? Адрий. Адрий, а а да? да, да. Назвался Роман. Роман. А что с тобой? Это еда, это? Еда, да, да? еда, Еда, да. Я на работу еду. иду, и все А где Поставь. работаешь? На рынке. В рынке. Кем? На а, а чё телефон? с телефоном? Лецензированный телефон. Разобрал, что, а? Лецензированный? Да, же... на нем а Оружие есть, нет, да. Такое. Стой. Да ну вы блядь, вы ч ⁇ как У не пойду, У руки не напрягай, говорю, пока я тебе не получу. Даже врачи приехали. Тебя Что там делать? Да я пойду, вы Все, стой, стой. Стой, стой, стой, стой Че, ну, Че, да, я да, Afghani, ну посмотри, ты пойдешь. Растянул. Да, а, да, либо, либо да, да, Растянул. Да а? тебе помощь нужна, ты тут березы стоишь, помню, бодаешь. Обычная нормальная помощь, медицинская прыгает, руками Маша, прыгает а Люди говорят, что Маша Несторожно, не смотрят Другого здесь, который берет Нельзя так себя вести что ты делаешь? А? Что? что ты делаешь? Что ты делаешь? Все? Потому что пятьдесят рублей одна. Угу. Ну, вот Нет, на камере мелочь. видно десять. Да, да, да, да. Вот сознание, если вам нужно, забирайте. Вот, да. 5, ну подождите немножко, мы сейчас тут проведем мероприятие. Три, пять. Хорошо? Пять. А, ну, сейчас нормальный сознание, а может через пять минут без сознания, да? потреблялся. Да и к чему я не возлюблял. Я... Ну если езжать, так я тоже не буду долго ждать. Ну, да. а у нас тоже, у нас ну, тоже. Да. один он в клетке сидит, другой здесь вот пляже, понимаете? Так же самое? А? Ну, почти Хорошо. то же самое. Административный. Телефон. Ну, в ага. Вас Вы его а вас комары заведят. Да, но ну, мы так же же стоим. Мы Видишь? можем? Да. Конечно. Ну. Попушки Спасибо. Да? Да, пожалуйста. Что они значит? Куда? Ну, пошли. Надо будет на автопотулях дойти. Списаться да? Давайте. Камеру можно.